Арена Львов, э, наверное, сто, ее сегодня содержание стоимости не устраивает э, футбольный клуб «Карпаты». И плюс они провели ряд неудачных игр, которые не отнесли, что это не фартовое. И сегодня как бы, ну, хотя сегодня возобновились переговоры о том, что они перейдут туда. И, конечно, там удобно именно для зрителя, удобно удобно для футболиста. Но футбольная, во-первых, э, есть какая-то инфраструктура, инфраструктура и такие стадионы должны быть. Инфраструктура это что, допустим, мы говорим в той же Хорватии, Динамо, залы. У них старенький стадион, они его потихоньку реконструируют, но у них вокруг стадиона инфраструктура, тренировочные поля, детские всевозможные секции. И, и вот это есть инфраструктура. А у нас построили стадион, это же не есть инфраструктура. Я когда приехал на этот стадион, и нам же пообещали, что будут на английском говорить, и иностранные граждане подходят к милиционеру, и на английском он, зараз налево направо understand, вот так. поэтому мы все так делаем то есть мы сделали стадион а кому он будет принадлежать никто не understand. совершенно и э, кто будет на нем играть может нужно было снести старый на этом месте построить потому что это удобно болельщикам мы не думаем мы построили олимпийский да он есть а тренировочная база все выносим за город и так далее и так далее дети должны чтобы воспитывать дух и патриотизм да, к которому мы сегодня, когда нет денег, мы к нему относимся. Когда есть деньги, мы платим в два раза больше за все. А когда нет, мы к патриотизму. Но он же должен вокруг нас быть. Во дворе, в, вокруг стадиона, вокруг клуба и так далее. и так далее. А сегодня, допустим, Динамо школа, на конче Заспе они тренируются. Да, забирают маршрутки, но в основном родители на машинах. Нет машины, сложнее доехать. Поэтому играют дети уже, которые любят футбол больше их родителей, чем, наверное, они. Mm-hmm.